Друзья, ну, наконец у нас все получилось, как мне кажется. Я давно уже, где-то полгода назад, задумал выпустить линейку смесей специй для гриля, для барбекю, Вот полгода мы их шлифовали, этикетки перекраивали, придумывали упаковку новую, ну сейчас все готово. И хотел немножечко рассказать, конечно, рекламный сегодня ролик на нашем канале. Про мои любови. Их несколько. Вот в, этом, вот в этом наборе, да? Моя любовь. 12 перцев. 12 перцев эксклюзив. Здесь 12 дюжина перцев. Вы когда-нибудь такое видели? Есть смесь 5 перцев. Но я решил, что 12 будет лучше. Зачитаем, да? Что здесь? Черный перец. Перец чили, чипотли, селим, сычуанский, кубеба, лонгум африка, лонгум ява, розовый перец, который шинус, ну, который кустарник шинус, да, зеленый, белый и душистый перец. Вот Пальцы успевали загибать за мной, да? Вот, <смех> ровно 12, я их пересчитывал. Вот такая змея мелкая, она универсальна. Она обалденная для всех блюд, универсальная. Здесь мы отметили как раз вот на, вот, вот видите, пиктограммочки, пиктограммочки небольшие, да? Вот здесь все все беленью покрашены, значит, везде подходит. Ну, мне так кажется. Да, и, наверное, ну, немножечко подведу вас название странное, Да. Толченый кирпич, кора дубовая, болотная тина, да? дерзкий перец. Что насчет у нас интересного и смешного? Ну и дорожная пыль. То есть э, ты берешь стейк, посыпаешь дорожной пылью. Ну почему нет? да? Почему э, ты берешь кирпич толченый? Ну потому что все знают, что специи бодяжат кирпичом толченым. Ну многие так говорят. да. И я подумал, что давайте мы лучше сделаем чистый. Кирпич, ну, не разбодяженный, сам кирпич. Вот, ну, да, это все шутки юмора. На самом деле, это обалденная смесь, средняя, острая, для курочки, для баранинки, для овощей, для свининочки. Обалденные ребрышки будут запеченные, классные, да, которые томленые, куриные, свиные, куриная корочка куриные крылышки изумительно будет. Вот она так задумалась. Название классное, толченый кирпич, запомнить легко, не прогадайте. Один из хитов, но самый-самый хит, как мне кажется, я могу ошибаться, это у нас две две пыли, пыль лимонная, лимонная пыль и пыль дорожная. Где не о, точно. Да, ну, это закрытое, а это у меня домашнее открытая. Я думаю, естественно, с ней сейчас, сейчас стейки жарю. Здесь какая задумка? Простая, в дорожной пыли, задумка простая, просто соль, обычная соль розовая, которая гамаладская, просто черный перец, просто чеснок и немножко дрожжевого, дрожжевого экстракта для вкуса. Делает вкусным любое блюдо, прям универсальное. Вот, если хочешь не прогадать со специями, ну вот это вот прям четко все попадает, но любое блюдо совершенно. А лимонная пыль. Здесь э, перца столько же, сколько в дорожной пыли, черного перца. Но здесь еще есть э, лемонграсс, э, корочка лимона. Здесь есть еще э, куркума, как видите, да, на желтый покрашена. Здесь есть еще лимонная кислота, орегано. Э, розмаринчик немножечко. Ну, тут вот... Много ли что собрано, и это для рыбки. Для рыбки, вчера буквально жарил, изумительно. Для морепродуктов, для креветочек, для чего хочешь. Прям вот супер. Получается немножко острит, да? Как понять, острит или нет? Смотрите, вот тут покажу. Видите, острота? Это значит 20%, 20 перца, да? А вот здесь острота. 5 перчиков. 5 перчиков. И называется она немного боли. Немного боли. Она тебя оставит живых, но сделает тебе остро два раза. <смех> ну те, кто знают. <смех> так, дальше. Э -э что еще у нас? Интересная смесь э болотной тина. Я ее разрабатывал как соус песто, сухой соус песто или зеленый соус. Ты просто маслицем можешь добавить масло там, ну оливковое или там под подсолнечное, неважно. Такую бол болтаночку сделать и любое блюдо смазать. Перед готовкой или после готовки. Да, просто обмазал как соус. Как соус, дип соус. Дип соус, то, что ты макаешь, да, еду вмакаешь в соус. Вот, как вариант. Здесь у нас э, слегка остренькая. Так что здесь тоже хорошо. Болотная тина, обратите внимание. Для всех блюд, где нравится, кому нравится базилик. Базилик благородный, прям первые ноты, там много базилика. Так вот, болотная тина. Для салатов, для вегетарианцев, для зеленого масла, для любых блюд. Изумительно. А еще для грибов печеных самая лучшая смесь, это, конечно, вот эта дорожная, дорожная пыль. Я, я, я шампиньон делаю только с ней. Прям посыпал в духовочку, раз, изумительно. По соли изумительно, по вкусу изумительно, все, что нужно. И болототины тоже можно. Базилик, он будет яркий, мощный. Дальше. Задульки свои рассказывали, да, какие у меня были. Немного более коснулся. Это для тех, кто любит остро. Прям остро. 15-20 тысяч по сковелу она будет э, у вас ну, достаточно острая. Там яркий тмин, немножко тмина, немножко ориандра, э, ну, шашлычное масло так называемое. Я его сюда добавил. Э, дальше. Кому-то, если интересно, классика для стейков называется соль на рану. Их всего три у нас этих соли, да? Три варианта соли. Да, три варианта соли, но они все разные. Первый вариант – это у нас э, классический, классический перец, орегано и розмарин. Вот он такой, да? В измельчении 5 мм. Перец, орегано, розмарин и соль. Ты просто стейк посыпаешь, классический стейк, ну, насколько я его знаю, да? Вот, идеальная смесь для нормального классического стейка. Вторая э, соль на рану – это черный перец, соль и перец кубеба. Ну, судя по опросам, интерактивных, да, которые мы проводили там в соцсетях. А вот перец черной и перец кубеба они должны быть вместе. Но здесь они рядышком, Не дальше, чем один миллиметр друг от друга. Вот, дальше. Ну и третья соль на рану, которая соль на рану. Трюфельная соль. Трюфельная. Те, кто не знает, я расскажу тем, кто не знает. Трюфель, оказывается, до 1917 года в России выращивались в огромных количествах. И Россия была экспортером трюфеля. В составе трюфельной соли. Соль розовая, ну, гималайская. Перец черный. Кусочки трюфеля, настоящего трюфеля. И трюфельное масло. Ну, Просто трюфель не настолько ароматен, как трюфельное масло из него, да, экстракт. Вот, так что это здесь. В России где еще трюфель? Сейчас, вот я здесь сейчас покупаю. Это Кавказ, мин, Минводы, там он растет. И это леса вокруг Севастополя, в Крыму. Вот там трюфель растет прямо у вас под ногами, только вы об этом не знаете. Жители Кавминвод, вперед, ребята, вот прямо от Минвод до Пятигорска, в ваших лесах все есть. Жители Севастополя, в ваших лесах. Есть трюфель, проверенный на процентов. И жители рузы Рузского района, прям пожалуйста, ну я, я знаю, что и в плодосходных листах тоже трюфель есть. Это я к тому, что надо восстанавливать трюфельную промышленность России. Аромат тонкий, обалденный. Как его ни с чем не спутаешь, он как наркотик. Вот правда. Те, кто пробовали трюфель нормальный, вот прям блюдо с ним четко всегда от, отличает. Мне он. Ребят, почему соль на рану? Ну, потому что ты э, солишь красное мясо, потому что ты сидишь с большой душой и прям широкой щепотью, щепотью, я правильно говорю, вот, все, что хотел, а, еще последнее, последнее, измучил вас, скажу, классный, дробленый, черный перец, мы его назвали дерзкий перец, ну, у поставщика его называют болд, ну, болд, жирный перец, да, это тот, который мы отсеиваем сами, да, по заказу, Самый лучший, 570 грамм на литр берем, отсеиваем на 5-миллиметровом сите, остаются самые крупные горошины и там уже где-то 620-640 плотность, ну такой просто уже никто не рекомментирует, такую плотность, ну по заказ делают. Вот, я его беру, дроблю, отсеиваю мелкие вот сюда, дорожный пыль, а крупные гранулы, двушечка-трешечка, вот идут сюда. Идеальный брискет, идеальный пастрами, идеальные ребра, которые кальби, да, шикарно получается. Вот все лучшее вот в этих баночках. <смех> Такая эволюция развития наших, наших смесей. Да, и, кстати, кому, если интересно, я могу делать эти и полужидкие соусы типа аджики. В таких баночках, если кому-то интересно. Кому-то интересно, ставьте лайк. Все, ребят, увидите эти баночки буквально в течение недели. В апреле месяце 2022 года они выходят. Планировали моих долгов. Я надеюсь, они вам понравятся. Это такой дебют, так скажем, потому что до этого я делал колбасные смеси. Ну, я в этом уже там поднаторел, да, этим долго занимаюсь, там, больше там, 10 лет. А вот в кулинарных смесях, так скажем, дебют. <рошу> Прошу оценить. Не сказал. Вот все эти опросы мы проводили год назад. И вот большинство из вас проголосовало за смеси без соли. Вот смеси без соли мы сделали. Но все-таки я сделал и с солью, потому что ну вот большинство из грильщиков, барбекюшников говорят, ну ты что мне без соли даешь? Я хочу прям посыпать и ни о чем больше не думать. В общем половина из них, ну не половина, часть из них без соли, например, в дерзкий перец, дубовая кора, да? А остальные смеси с солью, я написал количество соли в процентах на сайте, Ну там 20-30 процентов, всем нравится. Где-то с 40%. Соль обычно используется розовая гималайская соль. Вот видите, розовые кристаллики. Это двушечка, ну, 2-3 миллиметра используется. Видите? Вот. И перчик такой же у меня используется. И кусочки трюфеля таких же используются. В таком варианте. Но везде это гималайская розовая соль, которая там едет э, из Пакистана. Ребят, радость что с вами поделился. Рад, что вы сейчас меня смотрите. Если вы меня потеряете на Ютубе, ищите меня во Вконтакте. Павел Агапкин. Или просто в Яндекс наберите. Павел Агапкин. Там и Телеграм тебе, и Дзен. Кстати, мы сейчас статьи начали выпускать на Дзене. Такие прям емкие, да? И, естественно, э -э Телеграм-канал, где мы сидим, прям отвечаем на вопросы. То есть, ВК, Дзен и Телеграм. Это три площадки, где, мы, где я постоянно нахожусь. Все, спасибо. На связи. Увидимся.